Спасибо, что дождались. Давайте начинать. Включаю на запись тоже. Всем здравствуйте. Меня зовут Екатерина Никулинская. Я в звании старший директор. В открытом звании золотой директор. Спасибо, что сегодня пришли послушать вебинар о видах доходов. И начнем сразу же с вами. С первого вида доходов в Арифлейм. Это экономия. Сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Все согласны. Если пойти в магазин и переплатить денежки за, допустим, не допустим, точнее, а пока идет в магазин товар, на него очень большая наценка делается. Потому что накручивают цену поставщики, мелкие поставщики, средние, крупные, оптовые фирмы, да, склад, плюс... Аренда помещения, где этот магазин стоит, плюс зарплата всем сотрудникам магазина, плюс директору зарплаты. Представляете, сколько накручено в цену, допустим, того же самого шампуня, сколько накручено лишних рублей. И мы за это переплачиваем. Но покупая в компании Reflame у себя в личном кабинете, на сайте, мы все эти деньги экономим. Получается, что экономится семейный бюджет. Это на самом деле тоже является видом дохода, потому что все сэкономленные деньги можно потратить на что-то другое, а не на, на ценку магазина. Да? Дальше. Как же можно сэкономить? Всем, кто зарегистрировался в компании Reflame, дается тут же скидка 20%. Без всяческих условий. Вот просто ты зарегистрировался, тебе скидка на любой абсолютно товар 20%. Дальше идет стартовая программа для новичка. Что это означает? Самые активные новички у нас приходят и проходят по стартовой программе. Это 4 шага. Первый шаг – это 100 баллов в течение 21 дня с момента регистрации. Если новичок делает 100 баллов, то ему возвращается регистрационная плата, опять же экономия 149 рублей, а также он получает набор «Молоко и мед» по первому шагу, за 199 рублей. На самом деле набор этот стоит больше 1000 рублей, но для новичка всего 199. Дальше идет второй шаг, это еще 100 баллов после того, в следующем каталоге, после каталога, в котором были сделаны первые 100 баллов. Новичок проходит дальше по стартовой программе и проходит второй шаг, получает второй набор, который стоит еще дороже. Дальше идет также третий шаг, 100 баллов, и четвертый шаг, 100 баллов. Вот человек прошел по стартовой программе, сэкономил до 14 тысяч рублей, и это реальная экономия. Все, кто понимает, из наших новых партнеров, все проходят по стартовой программе, естественно. Дальше у нас есть программы лояльности, всячески. Об этом сразу у нас выносится вся информация в чатах, в расписаниях, ой, в, в рассылках, да, по почте. Программы лояльности бывают всячески купи там себе там что-то, да, на сколько-то баллов, потом в следующем каталоге еще, а в следующем получи какие-то классные товары по мизерным ценам. Например, вот у нас недавно закончилась программа лояльности, мы получили полотенце, косметичку непромыкаемую и сумку, вообще классную сумку спортивную, всего тоже все там в пределах 200 рублей. Тоже та же экономия. Дальше идут акции. Всяческие акции. Компания Reflame никогда не оставляет своих партнеров без акций. Мы участвуем во всех акциях, если мы, конечно, активные партнеры. Естественно, на них мы тоже экономим. Это также получается, что мы зарабатываем на экономии. Распродажи. На каждой третьей неделе каталога есть распродажа Reflame. И мы там закупаемся, затаиваемся всем тем, на что бы раньше да, денег бы не хватало либо сэкономить, на распродажах мы затариваемся. И у нас еще есть компании с подарками. Сейчас у нас идет замечательная программа «Триумф успеха». Там можно получить браслеты, там можно получить набор кистей, можно получить ручки со Сваровски и многое другое. Нужно посмотреть картинки, то есть попросить у своих спонсоров прислать вам эту компанию с подарками. На самом деле замечательно, я уже получила браслетики. Они просто нереально классные. Меня все спрашивают, что за браслеты, где взяла. Потому что они светятся, и камушки тут в них встроены тоже сваровские. Ну, в общем, классные подарочки, тоже можно получить вообще за бесплатно. Подарки за бесплатно. Поэтому первый вид дохода – это экономия. Дальше у нас идет немедленная прибыль. До 50% прибыли с продаж. До 50%, представляете? То есть для тех людей, кто может любит продавать, либо он, допустим, свою семью, всех родственников подговорил на совместную покупку. То есть это сейчас очень популярны совместные покупки, но те, кто приходит в Reflame, и они понимают, что здесь можно реально заработать на покупках, тот организовывает совместную покупку со всеми своими знакомыми, родственниками. И получается, что он берет тоже дешевле. Вы берете, пример, вы берете продукцию по дистрибьюрской цене, ДЦ, это цена консультанта, то есть уже со скидкой. Вам ее заказывают ваши клиенты, родственники, да, все, вот, кто там, кому вы хотели давать, дать каталог, каталог, кто посмотрел, они ее заказывают по потребительской цене, это цена каталога, то есть вы уже получили разницу. И плюс программа «Премьер-клуб», программа «Премьер-клуб» – это когда вы вступаете Пример клуб. Сейчас у нас со 100 баллов можно вступить в пример клуб. А нет, со 150 баллов в пример клуб, если вы выступаете, то делая два каталога подряд по 150 баллов, вы получаете на третий каталог скидку 50% на любой абсолютно продукт. И это можно взять любой продукт, хоть который 5000 стоит. Он вам будет за 50% всего. Тоже суперская экономия. Дальше идет третий вид дохода, возврат от 3 до, 3, до 22% с личных покупок. Давайте разберемся. Допустим, вы сделали личных покупок на, на 7500 баллов. Да, это много, но вам будет возврат. Итак, с каждого уровня, ну, тут мы смотрим, начиная сверху, да, с верхней ступеньки 22%, потом 18%, 15-12 приблизительно даже с 12% вы уже делаете себе возврат, то есть вы купили, а вам компания возвращает на ваш счет 216 долларов. Ну, допустим, если вы на 3%, то примерно 4 доллара компания вам возвращает. То есть как бы вы ни покупали, как бы вы ни экономили, вам компания еще и все равно возвращает. Тут тоже все это выгодно. Четвертый вид дохода – возврат от 3 до 22%. С групповых покупок уже. Вы пришли в компанию Reflame, и пока вы еще ничего не сделали, да, смотрим от нуля баллов, допустим. Потом вы делаете, допустим, сами на 20 баллов заказ и приглашаете людей, то есть вы активировались. Вы приглашаете людей, учите их всему тому же, что, чему учат вас, и люди также делают свои личные покупки. Допустим, ваш групповой объем – составляет 4000 баллов. Но тут вы начинаете строить веточки, да, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, в зависимости от методов построения веточек в каждой дикторской структуре, но обычно мы рекомендуем начинать свою веточку, когда уже под вами есть 5 бизнес-партнеров, то есть настоящих активных, целеустремленных партнеров. И вот, допустим, у вас 6 веточек, одна на 300 баллов, уже на другая на 700 баллов, третья 7 тысяч баллов групповых, четвертая 4 тысячи баллов, пятая 20 баллов, ну и шестая, допустим, только на чета у вас, да. Ну и вы, соответственно, сделали 200 баллов, на уровне директора нужно делать 200 баллов. И с каждой, с каждой, вот, эти, вот посмотрите, на каждый кружочек, с каждого кружочка вы получаете процент. То есть люди покупают сами себе, люди зарабатывают, а вы за то, что вы построили эти структуры, покупаете возврат от 3 до 22% с групповых покупок. Надеюсь, понятно объяснила. Вот здесь немножко на этом слайде даже попонятнее. Одна ветка у вас на 3%, другая на 6%, третья на 18%, четвертая на 15%, пятая пока 0, ну и шестая только начинается. Получилось, что в сумме это 12 220 баллов, и вам со всех этих товарооборотов выплачивается процент. Но процент считается таким образом. Вот от этой веточки, которая на 3%, так как вы 22% имеете, у вас просто вычитается 22 минус 3, получается 18%. Получается, что с этой веточки вы получите 18%. Что за звуком? Нормально все или плохо что-то? У кого слайдов не видно, нужно перезайти с другого браузера. Хорошо, продолжаем. Я думаю, что нормально, да, со звуком? Дальше, вторая веточка, смотрите, 6%. С нее мы получаем разницу 22% минус 6%. Сколько будет? 16, да, 16% мы получаем вот с этого товарооборота. Вот с этой веточки сколько мы получим? Давайте считать вместе, сколько получим с этой веточки. Какой процент от товара оборота? 4. Правильно, Ирина. Правильно, Надежда. 4% мы получим, но, но это 4%. Не считайте, что это мало, так как в этой веточке целых тысяч баллов. А это ого, какая сумма в рублях. Поэтому 4% от такой ветки – это реально очень много. Дальше смотрим. 15% веточка. Сколько получим? 7%, правильно? 22 минус 15. 7%, правильно. Вот с этой веточки мы получим 7%. Тут 4000 баллов. А если умножить на, средний, на среднюю стоимость балла, это примерно 35 рублей, то вот сейчас я прям посчитаю. Тут 4000 умножаем на 35, то в рублях это 140 тысяч. Со 140 тысяч вы получаете 7%. Понимаете, тоже вашу, ваш доход получается. Ну, с этой ПК 20, 20, 20 баллов мы получим все 22%, но 20 баллов, сами понимаете, что это еще не очень много. И с этой шестой веточки, соответственно, пока ничего, здесь 0 баллов. Поэтому... Очень выгодно растить сначала одну веточку, научиться всему, привести своих активных партнеров, потом начинать вторую веточку, также третью, четвертую, пятую, шестую и так далее, и так далее. Со всех веток вы будете всегда получать свой определенный процент. Это ваш постоянный, стабильно растущий доход. А, вот здесь уже видите, все посчитано, мы сами посчитали. Сами. Средний доход, когда вы вырастили свои веточки и сами выросли на 22%, от 25 тысяч рублей до 60 тысяч и даже выше. Доход за 3 недели. Растите веточки и убеждайтесь в этом сами. Например, я сейчас получаю около 40 тысяч рублей в месяц за то, что подо мной 3 веточки. Так, бонусы. Пятый вид дохода – бонусы. 5% со всего объема, объема товарооборотов лидеров первого уровня, сделаешь их 22%. На самом деле бонусы, это самое, мне больше всего нравится этот вид дохода, потому что здесь тебе просто компания платит, вознаграждает за то, что ты строишь ветки, за то, что ты работаешь, за то, что ты развиваешься, и на тебе за это же платят бонусы. Вот, допустим, веточки, да, оставляем те же первую на 3%, вторую на 6%, третью на 18%, 4 на 15% и пятую на 0%. Здесь эти расчеты, которые мы с вами уже сами посчитали. А вот с этой, эта веточка, допустим, шестая, у вас набрала уже 10 тысяч баллов. Соответственно, она тоже на 22%. Получается 22% минус 22% будет 0. Но, соответственно, 0 вы не получите. Компания все предусмотрела. И за эту веточку она вам будет платить... Бонус Арифлейм 5% от товарооборота ветки. На этом бонусы не заканчиваются. Смотрите внимательно. Я понимаю, что кто первый раз видит этот маркетинг-план, тому сложно, да? Но я хочу вам объяснить. Вот есть вы. Если видно мой курсор, поставьте плюсик, пожалуйста. Плюсик мой видно? Вот, хорошо тогда, вообще супер, смотрите, вот есть вы, у вас есть структура, видите, да, рядышком стоит, у вас есть структура. Первый бонус, вы получаете со своей первой линии, первый бонус 5%, он считается от первого человека, который есть под вами, который на 22% вышел. Вы получаете с этого, с товарооборота человека 5% бонуса Deflame только с первого уровня. То есть в вашей первой линии должен быть человек, который на 22%. И как, и, и как чем, чем больше таких людей в вашей первой линии, то есть чем больше веточек вы начали, тем больше, конечно, вы таких бонусов 5% получите. Не двигается курсор. Подождите, тогда я хочу, чтобы двигался. Так, ну-ка, так вот. Ну, может, видно сейчас. Ура! Все, я пощелкала тут. Смотрите, минимально необходимое количество 22% групп первого уровня. Смотрим, здесь должна быть одна. Тогда вы получаете бонус 5% со своего у директора с 22%, который под вами в первой линии, зарегистрирован чисто под вас. Дальше идут другие бонусы. Они еще круче. Со второго уровня и ниже, то есть какой бы у вас линии не родился золотой директор, вы получаете 2% золотой бонус. Но у вас должно быть тоже две веточки. То есть получается прямо пропорционально. Под вами должен быть золотой директор, и вы должны быть золотым директором. Вы получаете 2% золотой бонус опять не двигаться. да что ну а давайте я тогда просто буду диктовать а вы будете следить смотрите на вторую строчку где написано со второго уровня и ниже две, необходимо иметь две группы 22%, 22% то есть под вами должно быть два человека в разных ветках на 22% тогда вы получаете 2% золотой бонус Дальше следующее, третий бонус, это с третьего уровня и ниже, в какой бы там у вас в глубине не был э, директор, а сапфировый, вы получаете сапфировый бонус. Но вы при этом тоже должны иметь 4 веточки, быть сапфировым директором. Получается 0,5% сапфировый бонус. На самом деле кажется, что 0,5% это мало. Но если посмотреть на цифры товара оборота, которые имеет сапфировый, сапфировый директор, это просто нереальные цифры, и они огромны. От таких огромных цифр 0,5% – это ого-го. С, ну, с 4 уровня и ниже мы имеем бриллиантовый бонус. При этом у нас должно быть 6 веточек, то есть мы должны быть не ниже бриллиантового директора. Тогда мы получаем 0,25% бриллиантового бонуса. И это тоже кажется, что маленький процент. Но если посмотреть на цифры можно попросить у наших бриллиантовых директоров, какие у них товарообороты в рублях, то это, это просто нереальная сумма. С пятого уровня и ниже мы имеем дважды бриллиантовый бонус, 0,125%. У нас, допустим, вот видите, директор Кира, да, она у нас стала дважды бриллиантным директором, при этом у нас у самих 10 веточек, мы получаем вот этот нереально классный бонус. Они все суммируются. Вот вы растете, у вас растут директора, под вами в глубине растут директора, у вас растут веточки, которые идут ширь. Да? И чем шире, чем глубже, бонусов все больше и больше, и они все просто складываются и перечисляются вам на расчетный счет в банке. Шестого уровня и ниже мы получаем исполнительный бонус. Это очень крутой бонус. 0,0625, ну, кажется, мало, да, ну, какая там цифра товарооборота всей структуры человека, который а, имеет 12%, 12 веточек на 22%, и под ним человек Андрей тоже имеет а, статус «исполнительный директор», то он получает, вот это вот вы, оранжевый человечек, вы получаете нереальные деньги. Причем все эти бонусы сложились. Я, я просто, ну, рискну сказать, что на уровне «золотой исполнительный директор» Люди получают 630 тысяч рублей в месяц. И это все реально. Главное – работать, разбираться, смотреть на маркетинг планы. Если никто никогда не видел лестницу успеха, посмотрите на нее. Вот она, она шикарная. Я заказала себе плакат, у меня висит плакат, я каждый раз смотрю. Я вижу цель, которую я хочу достичь. Допустим, сейчас ближайшая цель у меня достичь бриллиантовый директор с доходом 215 тысяч рублей в месяц. Я подумала, что мне, пока, ну, мне нужны эти деньги, 12, 200 тысяч кажутся нереальными, да, вообще для людей, для среднестатистического человека. Но в компании Reflame это все возможно, это все реально. Главное, не пускать никогда рук, даже если пока что тяжело. Нигде не бывает легко, даже вагон разбужать трудно. Но в компании Reflame нужно именно поработать, Обучаться, действия системные, то есть систематичность действий должна быть обязательно, а это рекрутирование. Ну и, конечно же, общение с командой. Нужно общаться с командой, нужно делиться, нужно брать от команды все и давать, отдавать команде все. Шестой вид доходов компании Reflame – это премии. Я уже получила, если мой курсор видно, хорошо, если не видно, тоже хорошо. Смотрите, 1000 долларов, видите, зелененько внизу. Зелененькая циферка, 1000 долларов. Я ее получила в том месяце, точнее даже в этом, да, получается, когда у нас была последняя зарплата с директорами. А, ну да, в апреле, в конце апреля, вот буквально две недели назад, я получила еще одну премию, это 1500 долларов рублей. Но это, тут лесенка, смотрите, старая изображена, здесь еще нету старшего директора и доход на старшем директоре 50 тысяч рублей, и премия 1500 долларов. Старая лесенка, прошу прощения, за слайдик немножечко тут, вот только одной не хватает ступеньки, потому что ее добавили не так давно, но старший директор, это тоже круто, это такие же деньги, это классные деньги, это премия полторы тысячи долларов я получила. Следующая премия у меня ждет две тысячи долларов и так далее, смотрите, три тысячи долларов, шесть тысяч долларов, 8, 10, 12, 24, 30 и так далее, и до миллиона долларов. Да, кстати, можно самим распечатать. Такие премии компания выплачивает своим лидерам как признание, как уважение, как мотивация. Но компания не жалеет денег своим, своим реально лидерам, которые не пустили рук, не ушли, не предали компанию. А люди сами зарабатывают, люди сами строят карьеру, а компания за это еще опять же поощряет такими крутецкими премиями. Плюс а, такие чеки выдаются на каждом мероприятии компании, вот в этом году мы поедем на банкет директоров, буквально уже через месяц, банкет директоров будет в Олимпийском, а также мегафорум, тоже в Олимпийском, и туда будут выходить на сцену директора, которые закрыли новое звание, допустим, я буду выходить уже с чеком полторы тысячи долларов, пройдусь по сцене Олимпийского, в том году я также пришла с чеком тысячи долларов, да, она выплачивается единожды на, на ваш счетный счет, но компания вас еще несколько раз поздравляет, еще несколько раз на каждом мероприятии, она дает вот чек, она а, высказывает вам свое, свою благодарность, свое внимание оказывает, оказывает, и это реально стоит того, чтобы поработать, поразбираться, посмотреть вебинары, рекрутировать, конечно же, ну и делать свой личный товарооборот, ведь на этом все и строится. На самом деле, кстати, вернусь к слайдику, наш лидер из России, Тамила Полежаева, она получила самую высокую премию в Арифлейм, хотя Арифлейм примерно в 60 странах мира, но только лидер из России, Тамила Полежаева, получила самую высокую премию миллион долларов. Вы выставляете миллион долларов, просто, это невообразимая сумма, это невообразимая сумма, Я не знаю, сколько можно недвижимости на нее накупить, недвижимости накупить, сдавать и больше никогда не работать. Вы просто поймите, что тут реально все. Путешествия – это седьмой вид доходов. Мы не платим за то, что мы путешествуем, платит наша компания Reflame за наши путешествия. Каждый год компания выводит своих лидеров в разные страны мира. На разные курорты вообще всего мира. В том году наши лидеры были в Турции, в Анталии, были на Кипре. Сама я попала на конференцию менеджеров, так как я была еще менеджером, квалифицировалась, попала в Сочи бесплатно, я в съезде слетала в Сочи, вообще бесплатно, так это только Сочи. В этом году наши были лидеры, с уровня директор директор в Майами. В следующем году мы поедем на золотую конференцию в Испанию, в Мадрид. В этом году наши золотые директора поедут в тур по Средиземному морю на лайнерах, шестизвездочных лайнерах, представляете, по двум континентам. Они приедут два континента, увидят три страны и четыре города. И это все реально бесплатно. За это не надо платить. Компания возит своих самых преданных самых успешных лидеров, вот на такие, такую красоту увидеть своими глазами, это тоже стоит того, чтобы поработать. Восьмой вид доходов – акции. Это вообще нереально, вообще нереально круто. Лидеры компании, которые создают большие организации и новые группы, имеют право стать акционерами и совладельцами компании Reflame, так как они внесли огромный вклад в рост, и развитие компании и ее лидеров. На самом деле, как я считаю, мы, зарабатывая в компании Reflame в нашем проекте экспресс карьера мы зарабатываем в себе мы сами развиваемся, то есть мы имеем просто крутое саморазвитие, как ни на какой работе ты не получишь, потому что здесь ты постоянно обучаешься, у тебя голова работает, мозги тренируются, и постоянно ты растешь даже духовно. Пока ты растешь, ты, естественно, создаешь большие структуры, приглашаешь больше людей, твоя, твоя команда растет, ты становишься лидером, ведь лидерами не рождаются, а ими становятся. И пока ты зарабатываешь классные деньги, с уровней, да, с директорских, начинаем, суперские деньги, реально. Ты развиваешь не только себя, ты развиваешь компанию, и компания за все это тебя благодарит просто нереальным способом, очень щедро, и в конце концов, если ты реально никогда не остался, не, не бросил, не не опустил рук, дошел очень далеко, то компания дарит тебе право стать акционером и совладельцем компании «Арифлейм». Поэтому я не представляю другой компании больше никакой, где бывают такие крутые возможности. Девятый вид дохода, кто не в курсе, автомобиль за счет компании с уровня директора, до сапфирового директора, получая к доходу до 10 тысяч рублей, представляете? Это называется а, у нас автобонус. Мы 5 также просто работаем. Мы можем пойти в компанию «Шкода». Там заключен договор с компанией Reflame. И ты можешь просто сесть, оформить бумаги и вы, выехать из салона на новом автомобиле «Шкода Рапит. Компания будет тебе выплачивать каждые три недели, если ты будешь выполнять ее условия, до 10 тысяч рублей. То есть ты можешь абсолютно не вкладывая ни рубля своего выплатить компании «Шкода» за счет компании «Арифлейм» всю сумму за новенький автомобиль. У нас недавно наш партнер «Любовь» Шаклеина взяла вот эту машинку и выкатилась просто из салончика на новой машинке. Ой, ну, Кстати, можно, естественно, я не брала машину, так как у нас была взята перед этим машина, я еще не знала, что я здесь в Reflame буду работать, ну, да, стану партнером компании Reflame. Мы взяли автомобиль Toyota Corolla в кредит. Тоже благодаря, конечно, тому, что я тут работаю, мы можем себе позволять выплачивать кредит за Toyota Corolla, так как я также получаю автобонус 110 тысяч рублей. Абсолютно не обязательно брать шкоду Rapid абсолютно не обязательно вообще брать машину. Вы можете эти 10 тысяч рублей просто так получать, не отчитываясь перед компанией ни за что, куда вы их тратите. Изначально я так и стала получать эти деньги, автобонус, просто тратила их на свои нужды. Поэтому автобонус – это очень классная прибавка к основному доходу. Ну, конечно же, тут идут более крутые виды доходов. Награждение за активность. «Арифлейм» награждает за активность своих лидеров. По пути к бриллиантовому директору вы получаете… Бриллиантовому директору, послушайте меня внимательно, бриллиантовый директор. На пути к этому званию вы получаете премии. Тысячи долларов, полторы, две, три, четыре тысячи, шесть тысяч, семнадцать тысяч пятьсот. Это на сегодняшний курс доллара получается девятьсот восемьдесят тысяч рублей. Но это не на сегодняшний, но примерно столько же, просто презентация не сегодня готовилась. 900, то есть почти миллион вы получаете просто премий, пока идете до уровня «Бриллиантовый директор». Ну, а с уровня «Бриллиантовый директор», вы видите, здесь напис... нарисована красивая машина, точнее фотография, да, вы также получаете от компании автомобиль премиум-класса из салона, начиная с «Лексусов», BMW, кто еще подскажет, «Мерседес», то есть, э, очень большой, то есть, премиум-класс машин вы получаете от компании 1 900 000 Audi, да. Наши бриллиантовые директора тоже уже выкатывались из, из салонов на новых классных автомобилях. Ну, вы понимаете, что это не, даже не Toyota Corolla, да, как у нас. Когда я ему уже сказала, что здесь можно получить э, автомобиль, какой же я ему сказала-то? А, Вольво, Вольва, да, Вольво. Я, я ему сказала, представляешь, можно получить Вольво на уровне бриллиантового директора. Он сказал, вот это да, я себя говорит, представляю уже, но ну, Вольво, давай скорее <laughs> расти до бриллиантового директора. Ну, конечно, он мне помогает. Пока он работает на, на своей работе, не может никак уволиться, не решается. Но он мне, конечно же, помогает, он не, не пренебрегает нашей моей работой, хоть он мне и не верил поначалу, но это другая история уже. Поэтому... Как бы вы тут ни работали, какой бы у вас рост не был, медленно, быстро, но вы медленно, но верно приблизитесь ко всем вот этим реальным видам дохода. Они просто реальны. И они доступны абсолютно каждому лидеру компании Reflame. Я хочу вам еще дать сравнение, что есть у нас в компании пассивный доход. И перед пассивным доходом я вам покажу, что такое линейный доход. Линейный доход – это доход, который вы получаете, пока вы выполняете определенную работу. Перестали работать, источник дохода и Вы на нуле, да? А что же такое пассивный доход? И вот один из видов дохода, пассивный доход с уровня золотой директор. Это есть только в компании Reflame, только больше ни в какой компании мира, я не знаю, пассивного дохода. Пассивный доход, или как его еще называют, резидуальный доход, это такой вид дохода, при котором однажды что-либо сделав, вы еще длительное время получаете от этого прибыль. Что это значит? Но в нашей компании, выйдя на уровень, на уровень золотой директор, вы начинаете иметь пассивный доход, потому что можно больше не работать. Ваши выращенные ветки, однажды в вложенное время, ваши труды, они начинают вам приносить стабильный доход очень длительное время. То есть если вы захотели... У нас есть один директор в нашей, компании, в нашей команде «Экспресс-карьера», который вышел на уровень «Сапировый директор» и получает, не работая больше, она уже не работает больше года, она только заглядывает в чаты, и раз, я не знаю, раз в, пол, в два месяца, наверное, я ее вижу, чтобы она написала. Она говорит, я не работаю, мне некогда. Я уже свое, типа, поработала, вернусь позже. Она не работает больше года уже. Она живет на доход от Арифлейма, на пассивный. У нее четыре веточки работающие. Она имеет доход от 100 тысяч рублей и выше. Вы представляете, можно не работать. Она поработала несколько лет, не более трех лет, по-моему. Все, под 100 тысяч рублей ты можешь заниматься своими делами, не знаю, какими делами, любыми. Это для самых таких, ну, самых занятых, да. А кто хочет... Расти дальше, тот, конечно, растет дальше и получает и 200 тысяч у нас, и 300 тысяч рублей, и 400, и 500, и 600, и 650 тысяч рублей. И выше, конечно же, кто будет выше расти, тот еще больше будет получать. Поэтому думайте сами, решайте сами, где работать на наемной работе до пенсии, либо в компании Reflame несколько лет. И дальше получать просто пассивный, огромный доход. Теперь вы знаете обо всех возможностях Reflame и команда «Экспресс-карьера». И единственный вопрос, кто расскажет об этих возможностях вашим близким и друзьям? Если не вы, то кто? Просто в спокойной обстановке можно показать эти виды доходов также на презентации своим знакомым, близким, потому что если не вы расскажете, то кто-нибудь другой в соцсетях их позовет, и вы останетесь просто без потенциальных своих партнеров, которые, с которыми вы дружили и были близки. Конечно, никто, кроме вас. Благодарю всех за внимание. Спасибо, кто пришел. Спасибо, кто дождался, потому что не сразу начали. Спасибо огромное. Я желаю вам быстрого, легкого, классного роста, взлета по уровням, по ступенькам лестницы Reflame. Желаю вам классных, активных партнеров. Ну и, конечно, в этом каталоге выйти на новый уровень. Спасибо всем. Всем пока. Пойдемте рекрутировать.